Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать, показать все самые худшие товары из Fixprice, которые у меня есть, которые вот сейчас прям видео сниму и, скорее всего, выброшу в помойку. Начну с мицеллярной воды. Вообще, эта мицеллярная вода раньше была моим фаворитом. Просто я ее обожала, я ее покупала только ее, но я не знаю, что с ней случилось. В итоге она сейчас настолько дерет глаза, просто вообще очень неприятные ощущения, глаза слезятся. В общем, не рекомендую эту мицеллярную, я не знаю, может быть, мне такая попалась. В общем, очень я расстроилась, была она моя любимая. В итоге сейчас самая худшая оказалась. Так что будем выбрасывать, хранить не будем. Будем ждать новых новинок. Может, что-то явное и хорошее там привезут. Дальше у меня идет вот этот вот шампунь. Это шампунь для укрепления и роста волос экстракт с экстрактом красного перца. Инновационная формула без запаха. Вообще, мне не понравился он моим волосам. Он вообще не подошел Волосы сухие после него, не расчесываются. В общем, я не оценила. Может, кому-то хорошо, но мне вот... Не зашло, в общем. Дальше бальзам. Бальзам восстановления блеск, масло, органы и прополис для поврежденных и окрашенных волос. Тоже мне совершенно не подошел. В общем, волосы не расчесываются, не лучше они, в общем, вообще никакого эффекта мне не понравилось. Единственное то, что когда я ходила с цветными волосами, я разбавляла вот этим бальзамом. Тоник для волос. Вот. И все. Так он у меня лежит без дела. Может быть оставлю его чисто вот для этих целей. Может быть я еще решусь покраситься. В общем, мне не понравилось. Тоже. Далее идет вот такое вот средство. это вот средство. Это скраб маска для кожи головы. Голубой пион. Там они идут в розовые еще, голубые. Сейчас шампуни там появились. Маски, по-моему, для волос не помню. В общем, мне не понравилось. Как неприятное ощущение, как будто песок в голове. В общем, я не оценила. Кому-то может хорошо, но мне и не понравилось, к сожалению. Тоже стоит без дела. Буду выбрасывать. Так, следующая покупка идет у нас бальзам кондиционер. Вообще, никакого вообще эффекта от него нет. Для всех типов волос окрашенных. Я не знаю обычно какие-то берешь маски для волос хоть как-то какой-то волосы как-то помягче как-то что-то лучше а здесь вообще просто вообще ничего не знаю может у меня волосы такие непослушные либо что ну в общем мне не подошло тоже буду выбрасывать следующая покупка это вот вот эта зубная щетка электрическая тоже вообще не поняла прикол как она в общем я не знаю какая-то дурацкая щетка которая чисто так вибрация идет небольшая и все в общем тоже у меня стоит без дела я ее так хотела купить еще помню их все на к нам не привозили как-то вот зашла в Фикс прайс и она там лежала в общем я решила попробовать только включила немножко попробовала по зубам привести мне сразу не понравилось в общем проще зубной щеткой Обычной пользоваться. А стоит она, по-моему, если я не ошибаюсь, 199, что ли. В общем, не стоит она вообще этих денег. Полная ерунда. Вообще просто кошмар. В общем, я не знаю, мне не нравится. Дальше идет вот такая вот кисточка для умывания. Она совсем... Она должна как-то хоть, хоть что-то делать. В итоге она просто мусолит по коже. Никакого эффекта, ничего нет Тоже так же у меня висит Место занимает Такими же темпами я могу Также и руками провести, и умыться В общем Вообще просто полная ерунда В общем мне не понравилось И моя последняя покупка Которая я разочаровалась Это массажер для лица В итоге тут Должен гореть красный огонек Огонек не горит Вибрирует она очень слабо, она очень, мед, очень долго и медленно крутится, точнее, как сказать, на лицо прикладывать и вообще ничего нет. В общем, индикатор красный не горит, как написано в инструкции. Вибри массажирует плохо, в общем, стоит 199 рублей, вот такая вот ерунда, так что не тратьте деньги, не покупайте. В общем, вот, буду для вас записывать... Вот такую рубрику. Плохие товары, хорошие товары. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!